Привет, меня зовут Павел Скачков, и сегодня я хотел показать бы вам наш новый дом Барн 60 Excel. сами видите это дом в стиле barnhouse минималистичный компактный дом но очень функциональный во внешней отделке мы использовали лиственницу планкен из лиственницы 120 с крепежом на нержавеющие саморезы а также очень крутую серию кликфальца от grandline это новая линейка pro если мы посмотрим на фасад то вот это гигантское панорамное крутое остекление мы делаем из клееного бруса мы сами пилим а, рамы не несущие рамы из клееного бруса и вставляем э, в четверть стеклопакеты. Стеклопакеты у нас классные, толстые, это двухкамерные стеклопакеты с многофункциональным стеклом снаружи, с айнопылением внутри э, и с дистанционными теплыми рамками. То есть, в принципе, все, что можно было, мы все туда вставляем, единственное, без аргона. Здесь вы можете видеть э, дверь, это входная дверь, в этом доме две входных двери. Эта входная дверь э, является деревянной дверью из клееного бруса, покрашенная, соответственно, с двух сторон и также с очень толстым, хорошим стеклопакетом. По <му> данной стене э, вы можете видеть основной вход в дом. Соответственно, лестница, освещение над входом. Та маленькая фигнюлька – это фотоэлемент. Мы его устанавливаем для того, чтобы вы могли оставить включенным свет над входом, и он будет работать только когда стемнеет. Соответственно, вы приезжаете домой, у вас дом снаружи подсвечен, несмотря ни на что. Также на этой стене вы можете видеть окно в санузле с отливами, с металлическими отливами как сверху, так снизу. Выход нашего итальянского вентилятора Solar Palau который мы ставим в базе, а также выход один из выходов под клапаны, под приток. То есть вытяжка, вентилятор, приток, приточные клапаны. вы можете видеть любимую нами финскую дверь это базовая дверь gel basic не самой дорогой серии но все равно в сравнении с любым другим вариантом если бы мы здесь ставили пластиковую дверь деревянную дверь металлическую дверь это очень хорошая теплая дверь которая также как вы можете видеть в принципе хорошо вписывается в весь наш минималистичный дизайн и антроцитовый цвет Соответственно, теперь мы внутри этого дома. и Я могу рассказать вам про планировочное решение, которое здесь используется. Здесь вы можете видеть первую, так сказать, зону. Это прихожая. Соответственно, у вас есть небольшая территория, где вы можете снять обувь, повесить одежду. И здесь вы можете видеть то, что мы делаем сами, нигде не покупаем. Это мы интегрируем полки в лестницу. То есть вы получаете не просто лестницу, а вы получаете систему полок. И получается в маленьком компактном доме у вас будет сразу система хранения. То есть э, в любом компактном доме на самом деле одна из проблем, которые есть, это как организовать хранение в доме. Дом маленький, шкафов поставить много не получается. Соответственно, а здесь вы можете видеть, что у вас 4 больших полки, место внизу. В общем, можно сюда столько загрузить всяких коробок, столько всего сложить. Так что это, вот, можно сказать, сразу встроенный шкаф в наш дом. Вот. Из... Из прихожей мы можем попасть в санузел. Сейчас я выключу пока вентилятор. Вот. В санузле вы можете видеть этот санузел, как мы его комплектуем. Единственное, что в данном санузле нестандартное, это душевая кабина, которая была установлена по просьбе заказчицы. Итак, санузел 4,5 метра, окно, полы кварц ламинат, хороший кварц ламинат. В данном доме мы установили теплые полы, соответственно, под кварц ламинат, тумба нашего производства. Причем вы можете видеть, что сразу в тумбе предусмотрено и Место для установки стиральной машины. Есть полки и все фильтры, вот воды, греющий кабель и большой фильтр на воду мы прячем за полку. То есть у вас есть прямой доступ к обслуживанию этих фильтров. Когда понадобится обслужить фильтр, вы просто достаете полку или две полки, как вам будет удобней, меняете фильтр. Все легко и просто. Здесь у нас, соответственно, накладная раковина и смеситель. Черный лофтовый смеситель с высоким инзивом. Здесь бойлер на 80 литров. В базе у нас идет бойлер на 80 литров. Место, соответственно, так как у нас тумба 120 на 60, у вас появляется большое пространство для того, чтобы складывать какие-то там, соответственно, свои мелочи. И пару розеток влагозащитных, соответственно, над столешницей. То есть под бойлер и под там, зубную щетку или под что-то другое, что вам нужно, например, фен. Унитаз, безободковый унитаз кирсанит, Классный, стильный, хороший унитаз, у которого, соответственно, вода льется по, по иному принципу. никак у стандартных унитазов, соответственно, не будет никаких подтеков. Вот, Соответственно, душевая кабина. И вентиляция. Вот. Вентиляция, как уже снаружи говорил, это Солеран Палаун. Гонит до 270 кубов в час. Он двухскоростной, то есть в базе он должен у вас работать на первой скорости. Ну, если, соответственно, нужно побольше вытяжки, включаете просто на вторую скорость, все нормально. То есть прокачивает хорошо. Также в санузле предусмотрены дополнительные розетки. Это под, соответственно, под обогреватель. Небольшой обогреватель 0,3-0,5 кВт. 0,3 кВт полностью достаточно, чтобы протапливать данное помещение. И есть все равно ряд запасных розеток. Например, здесь розетка. На эту стену вы можете повесить электрический полотенцесушитель. Вот. Также, пока мы здесь, вы можете видеть наши базовые двери, которые мы устанавливаем. Это JILVAN Easy Простая модель. Ну, на самом деле, финский, финская дверь, она очень хорошо лаконично сюда вписывается. Соответственно, в, в санузле у нас есть закрутка, хорошие стильные ручки. Сама дверь, в общем, она минималистичная, стильная, прикольная дверь. Пройдемте дальше. Ну, здесь мы можем видеть основное, в общем-то, помещение этого здания, нашего дома. Это гостиная, соответственно, кухня-гостиная. Сейчас пока еще сюда, мы только недавно сдали дом, еще пока завезли только, по сути, обогреватели. Соответственно, здесь вы можете видеть, что все наши, в общем-то, основные фишки это гигантское панорамное остекление, которое никого не оставляет равнодушным. Это второй свет. Причем, кто за нами следит, может видеть, что теперь мы доработали нашу конструкцию и у нас нет растяжек под потолком. То есть теперь это максимальный минимализм. То есть, у вас просто стены без каких-либо выступов, балок и прочего. Кому нужны балки, без проблем декоративные добавляем, но теперь по конструкции они, в принципе, нам не требуются. Жесткости предостаточно. Опять же, кто с нами знаком, тот видел в выпусках про амбар на двух гектарах, как мы тестировали нашу систему ферм на нагрузке. И вы видели, что, соответственно, там нагрузки просто с таким запасом, что, в принципе, можно будем посадить на дом. Вот. Здесь можно также видеть, соответственно, наши приточные клапана. Это NORWIND PRO. Они довольно простые, но, в принципе, на данном этапе они нас устраивают, потому что дают приток воздуха, не надо открывать окна, в них есть базовый фильтрующий элемент, и они хорошо смотрятся. Вот. Сразу скажу, что, в принципе, кто был на нашем сайте oprefab.ru, те видят, что у нас есть дом Барн-60. Чем отличается этот дом от дома Барн-60? Тем, что в базе гостиная 60 -го дома она состоит из одного модуля 4,5 метра на 4,8. Здесь же используются два модуля по 3 с небольшим метра. то есть там, ну, мы округляем до трех, но на самом деле там даже больше трех метров, 3,17, если быть точным. То есть здесь два модуля по 3,17, то есть общая площадь этой гостиной порядка 27 квадратных метров. Вот. И вы сами можете видеть, что здесь, в принципе, есть место и под стол, и под печь, и под диван, и под кресло, и под кухню. По этой стене у нас, соответственно, располагается кухня, будет располагаться кухня. В базе это, то есть все, все мы понимаем, что это дачный дом, то есть это дача. Для дачи достаточно небольшой кухни. Соответственно, здесь будет 60 холодильник с этой стороны. Розетки, соответственно, все предусмотрено сразу. И кухня 180, 3 по 60. Все выходы под необходимое, под необходимое оборудование, все есть. То есть есть выходы горячая холодная вода, есть канализация, есть розетки под варочную панель, есть розетки под духовку, если кто-то будет ставить. Также есть розетки над столешницей, то есть под чайник и дополнительно под то, что вам нужно. Так что функционально, просторно, много кислорода, высокие потолки. Также хотелось бы отметить, соответственно, как в данном доме мы сделали щит. Это встраиваемый щит, утопленный, то есть без не недорявит пароизоляцию. Он просто, соответственно, стоит, углублен на уровень обрешетки, соответственно, вот такой вот у нас получился щит. Это шнайдер, автомат и шнайдер. Щит-шнайдер. Вот. Если, кстати, еще можете посмотреть, то есть, в принципе, у нас в любой комнате большое количество розеток. То есть, если мы посчитаем количество розеток на эту комнату, то у нас 3, 5, 9, 11, 15, 16 розеток на комнату. Я думаю, все согласятся, что это в принципе, 16 розеток достаточно для того, чтобы с комфортом э, разместить все, что вам нужно. Дальше здесь мы видим, соответственно, э, небольшую, так сказать, коридорную зону и проход в компактную спальню. В этом маленьком функциональном доме, в принципе, есть 6 спальных мест. Два на втором этаже, два внизу, и 2 в гостиной. То есть здесь компактная спальня чисто под размещение кровати двух тумбочек, какой-то системы полок и небольшого шкафчика или стеллажа. То есть, как вы можете видеть, в принципе, у нас сразу есть розетки под тумбы. Сюда ставится у нас кровать. Окно, деревянное окно с бруса, по принципу, промога. Вот. И дополнительно розетки под обогреватель, там под бра и прочее все есть. Также вы можете видеть нашу балочную, открытую балочную систему. Это лаги второго этажа. Вот. Мы их не зашиваем, что считаем, что, в принципе, это смотрится очень интересно, стильно, то есть так хорошо вписывается, в принципе, в нашу концепцию. Вот. Также, кстати, хотелось бы сказать, немножко вернемся обратно, что те, кто с нами знаком, знают, что наши дома условно-модульные. То есть мы их собираем из модулей-кубиков и можем получить совершенно разные вариации. Также, вот как я вам сказал, что гостиная, она здесь не из четыре с половиной модуля, 4,5-метрового модуля, а собраны из двух модулей поменьше, чтобы получить большую площадь. Соответственно, можно получить меньше площадь, больше площадь, а также к нашему дому можно пристраивать одноэтажные модули по бокам. Все, наверное, видели наш дом Барн-130, Барн-100. Это уже дома, у которых есть там более большие полноценные дома, у которых есть уже там... По два санузла, теплый тамбур, больше спальных комнат. То есть это уже, если это дача, то те дома уже э, подходят полностью для постоянного проживания. И, э, как вы понимаете, вот это глухое окно деревянное, которое здесь стоит, оно как раз подразумевает то, что э, заказчик, если покупает базово барн, просто высокий барн, то в дальнейшем он может пристраиваться к этому дому. То есть мы можем его нарастить как в влевую данный проект как в левую, так и в правую сторону, то есть данное окно демонтируется, сюда ставится межкомнатная девятисотая дверь, также дом можно нарастить, мы входную дверь демонтируем, с той стороны достраиваем дополнительное количество модулей и меняем просто вход в другую часть. можете видеть, здесь э, лестница выполнена на всю ширину комнаты, э, это вот наш второй этаж. Э, в данном доме у нас сразу заказали москитные сетки, но понятно, так как зима, все крепления мы сделали, а сетки будут установлены уже потом. Здесь, что у нас находится, здесь сразу сделано перила, вот, для того, чтобы никто не мог выпасть, перила надежные, хорошо закреплены. Есть проходной выключатель, то есть свет включается как на втором этаже, так и если вы забыли выключить свет и ушли на первый этаж, этот светильник можно выключить и на первом этаже. Общая площадь данной комнаты порядка 15 метров квадратных. Мой рост 192 сантиметра, и как вы можете видеть, мне здесь комфортно. То есть, да, в какие-то части комнаты я не могу подойти, но высота стены 95 сантиметров позволяет поставить сюда диван, можно поставить сюда кровать, даже изголовьем. Конечно, максимально комфортно кровать поставить сюда, то есть изголовьем к заднему фронтону. Но я могу, соответственно, кому интересно, пишите, я вам пришлю реальные фотографии, как выглядят дома с установленными кроватями, изголовьем маленькую стену, как выглядят диваны. Это все тестировалось. Соответственно, можно поставить сюда Диван, кровать, рабочий стол, все, что базово вы можете купить в IKEA, оно сюда помещается. Но в данном случае здесь, в принципе, как вы можете видеть у нас розетки, кровать можно поставить, вытянув ее сюда. Здесь хорошо лаконично вписывается рабочий стол. Почему здесь рабочий стол будет круто смотреться? Потому что, вот представьте, если вы работаете, соответственно, у вас стоит стол, ноутбук или там, соответственно, персональный компьютер, то у вас просто открывается шикарный вид через панорамное остекление, которое ничем не загорожено. То есть вы можете сидеть, видеть, что у вас творится внизу в гостиной и видеть ваш участок. То есть это гораздо лучше, чем просто смотреть и видеть перед собой стену. То есть. Здесь, кстати, тоже многие задаются вопросом, мы, в принципе, можем выключить везде в этом доме свет сейчас. Мы включили свет чисто для того, чтобы было немножко посветлее, потому что сегодня все-таки какой-то максимально серый, унылый день. Вот. С утра было вообще, то есть там вроде как рассвет 7.20, нифига. Вот. И все равно все могут видеть, что благодаря тому, что у нас очень большое остекление на переднем фронтоне, получается, что дом максимально светлый, несмотря на крытую террасу, которая, соответственно, здесь почти 2 метра, здесь света всегда достаточно. Даже в задней части, то есть, например, мы можем выключить свет, и, в принципе, вы увидите, что в серый день вечером здесь будет также светло, соответственно, уютно, комфортно. Все, все, все, все здесь продумано, и, в принципе, все, кто с нами работает, понимают, что это реально нормально. Вот. Также у нас на втором этаже э, установлено пару окон дополнительно и для освещения, ну и для того, чтобы можно было как-то, то есть так, дополнительно проветрить, например, летом открыть, э, летом открыть получить дополнительную порцию свежего кислорода. Поворотно-откидные окна, деревянные, 78-й клееный брус, фурнитура рота, отливы, все здесь есть на этих окнах. Также пока не забыл, опять же повторюсь, говорил это на первом этаже, но если вы посмотрите по количеству розеток на втором этаже, то это будет 2, 4, 6, 8, 9 розеток на эту небольшую комнату. То есть здесь достаточно для того, чтобы куда бы вы ни поставили мебель, диван, стол, у вас везде есть розетки, вы везде можете пользоваться техникой, ставить светильники, подключать компьютер, ставить на зарядку телефоны, то есть это, это будет Удобная гостевая комната тире-кабинет.